Здравствуйте, мои дорогие друзья, подписчики. Сегодня мы с вами приготовим два рулета. Один рулет будет с повидлом, другой будет с вишневым вареньем. Вот все ингредиенты, которые нам понадобятся: пол-литра молока, 4 яйца, сахар, соль, мука и масло. Сейчас я вам расскажу, как замесить тесто. Пол литра молока теплое, выливаем в кастрюлю, разбиваем туда яйца. И смешиваем с теплым молочком. Сейчас добавим немного соли, чайную ложечку соли. 4 столовых ложки песка и пакетик дрожжей, сухих дрожжей. Все это перемешиваем, молочко тепленькое, так что все должно подойти быстро. Наливаем пол стакана подсолнечного масла. теперь осталось только положить муку и замесить тесто муку надо всыпать постепенно я вам покажу сколько примерно нужно муки чтобы вы ориентировались я все делаю как бы почти на глаз Осторожно перемешиваем. Смотрим, как оно будет запустевать. Будем добавлять постепенно муку. Этот рецепт очень хороший и мало ингредиентов нужно и такой экономичный и вкусный получается так. третий бокал муки вообще в этом рецепте нужно где-то от 6 до 8 стаканов муки Мы сейчас с вами посмотрим, сколько получится. Тут в зависимости от жидкости, сколько жидкостей вы вольете перед началом замеса. Там уже получается густой такой. или руками, чтобы тесто получилось как на пироги, такое сдобное Положится еще один бокал. Шесть вот шесть бокалов почти муки. Сейчас понемножку. Тесто уже почти какой какое надо. Еще немножко. Здесь надо уже руками поместить. Тесто прилипает, но ничего страшного. когда оно подойдет, через полчасика, оно будет нормально для рулета. Еще добавить мучиться. Еще надо немножко добавить. Ну Тесто должно постоять полчаса. Через полчаса мы с вами вернемся и посмотрим, как его замесить. Так, тесто у нас подошло буквально 30-40 минут. Сейчас мы будем раскатывать каждый, делим тесто на 2 равных части и раскатываем скалкой, чтобы у нас получилось тесто тоненькое, можно делать потолще и потоньше, как захотите. Так, вот мы почти раскатали его. Смазываем, чтобы не прилипало. Сейчас мы будем мазать его вареньем. с повидла намазываем рулет повидлом, повидлом яблочное собственного приготовления прошлогоднее, когда все свое, это очень даже хорошо, не покупное будет сладкий рулет к чаю. его аккуратно заворачиваем равномерно все будем аккуратно заворачивать лишняя мука тоже не нужна края немножко поджать можно Первый рулет надо аккуратно перенести, да. так. немножко распределим его. Так. Сразу делаем второй рулет. Скатываем также. Можно пошире сделать. Вот Намазываем его вишневым вареньем. можно размазать аккуратно чтобы варенье по краям не вытекало. этот рулет готовится быстро по сравнению с другими рулетами и очень вкусно так и аккуратно заворачиваем все надо аккуратней потому что может все вытечь края заворачивать немножко вот так аккуратно переносим Теперь мы делаем, чтобы оно было побольше, хотя оно также подойдет все. И смазываем всё это яйцом, просто яичком, чтобы оно было поджаристее такой с корочкой. Края не разошлись при выпечке. Особенно вот здесь яичком смажем. Теперь эти рулеты отправляем в печку. Печься. Ну вот, рулеты наши готовы. Выпекались они при температуре 180 градусов. Все вышло отлично. Теперь можно садиться, пить чай. Подписывайтесь на мой канал. И приятного вам аппетита. Будьте на моем канале. С вами была Марина. До свидания.